Всем привет, ведется работа над проектом примерно две, одну треть уже выполнил следующее видео будет про характеры главных героев конкретно это видео заливаю для своих подписчиков, которые у меня есть я это видео нигде репостить не буду, поэтому его увидят только те, кто действительно на меня подписаны и ждет мое видео. Скоро видео будет, я думаю, в конце этой недели его выложу. Также последняя новость, то, что я хочу... На канале своем наконец-таки навести порядок, поэтому это видео а, отправляется в плейлист Новости, а, где, если видео не выходит достаточно долго, я выкладываю какое-то видео, в котором сообщаю, почему видео не выходит так долго. А, также это будет альбом со всеми старыми видео. Все старые видео, которые у меня были, я их выложу в один альбом и все не буду трогать, плейлист. Также у меня будет плейлист непосредственно с мифом, видео над которым я сейчас делаю, и с мебелью. Я думаю, что больше видео туда не будет, возможно, с мебелью не буду больше заниматься. И еще, возможно, будут какие-то другие проекты, которыми я буду вдали, вдали, в дальнейшем заниматься. Вот, как-то так. Рахмет вам, что не пожалели две минуты своего времени, узнали новости и ждите следующее видео.